Я купил автомобиль. И главная цель заехать в Припять. Он, я сейчас на ходу. Я как эксперт сейчас вам все покажу. я мотор... сейчас покажу вам мотор. ТУ! Газовый баллон. В Припяти нет такого песка. Оля, постригся. Да. да. Как-то Запорожец назвать надо комрада выживать. Хорошая эта идея или нет? Бангара выкрасил черный цвет. Ключик. А Я вставляю. С чего мотор? Не знаю. Супер, супер, супер, кейс. Есть вариант назвать его Барсик. Двигатель в полном порядке. Воздушный фильтр сделан из перчатки. Снимаем эмблему, друзья. Вот так, а потом вот так саму за себя. Но в прошлый раз, раз тут проехали. Да нормально сюда доехали. Как оно называется? А это что снимается.